Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим о том, что такое же невротическое мышление. На самом деле я очень благодарен тем людям, которые проходят курс психотерапии, потому что за много лет вы позволяете видеть мне эту проблему с разных сторон, с разными случаями, и видеть то, что происходит из-за случая в случае и видеть некие обобщенности, закономерности, поэтому я могу на канале делиться вот этим опытом, своими наблюдениями, которые а, происходят у меня в, во время работы с моими клиентами. В первую очередь я понял, что мы должны внести такое понятие в вашу жизнь, в, в невротические все эти вещи, как ситуации неопределенности. И вот эта ситуация неопределенности ⁇ это тот именно момент, когда и проявляется невротическое мышление. И о нем мы сегодня как раз поговорим. То есть все остальное время вы ведете себя как совершенно обычный нормальный человек. Вы, если у вас невроз, тревожное расстройство, вы можете ничем не отличаться от себя раньше или от других людей. Но только разница в том, как вы воспринимаете ситуации неопределенности? Ситуации неопределенности, их можно разделить всего на два вида. Первый вид – это ваши планы на будущее. Когда вы что-то планируете, вы не знаете, как в итоге произойдет. И это ситуация неопределенности. Вы не знаете, что будет в будущем. Вторая ситуация неопределенности – это когда уже что-то произошло. То есть, что-то в вашей жизни случилось. И для вас это тоже ситуация неопределенности. Вы не понимаете, почему так произошло. Возьмем пример. Допустим, вы собираетесь стать анализ крови, условно. И вы не знаете, какой будет результат. И это для вас ситуация неопределенности. Я не знаю, какой будет результат. Следующая ситуация, это, например, то, что у вас заболела голова. Вот, допустим, вы проснулись с утра, у вас болит голова. И для вас это ситуация неопределенности, потому что вы не понимаете, почему у меня болит голова. И вот такие ситуации неопределенности, их огромное количество в вашей жизни. Как только вы с ними сталкиваетесь, вы ведете себя стандартным образом. В эти моменты у вас и проявляется ваше невротическое мышление. В чем же оно проявляется? В том, что когда вы что-то планируете, вы не знаете, что будет, но подразумеваете всего два возможных исхода: один исход позитивный, один исход негативный. И в, в итоге у вас как бы ваша уверенность разделяется 50 на 50 между позитивным и негативным исходом. Получается, что если вы собираетесь сдать анализ крови, то в данном случае вы будете видеть результат. Значит, либо у меня все хорошо с кровью, с анализами, либо все плохо. И вот тут вы уже начинаете верить, даже больше, чем на 50%, что с анализами все будет плохо. И в этот момент вы испытываете страх. То есть это ситуация неопределенности, и в ней вы считаете, что будет плохо на 50%. Вы уже в этом уверены, и это вызывает страх. Как только вы сталкиваетесь с произошедшим событием, например, у меня болит голова с утра, то вы можете это объяснять какой-то одной пугающей причиной. То есть вы вот так воспринимаете вот такие ситуации неопределенности. То есть если у меня болит голова, я пытаюсь это объяснить какой-то одной единственной причиной. И зачастую эта причина пугающая. Например, что у меня какие-то проблемы со здоровьем. Или что у меня там это начало инсульта. Или что у меня какая-нибудь позвоночная грыжа или что у меня какие-нибудь уже ковид, например, тот же. То есть вы можете объяснить какой-то одной пугающей причиной свою произошедшую ситуацию неопределенности. И вот именно такая, вот такой процесс восприятия таких ситуаций неопределенности приводит к тому, что с течением жизни Этих ситуаций неопределенности становится все больше, больше, больше, больше, больше, больше. И получается, что все они вами воспринимаются вот точно так же однотипно. И я в этом убедился на протяжении многих лет. Когда ты общаешься с клиентом, и ты спрашиваешь его, допустим, вот вы собираетесь давать там анализ крови, или вы собираетесь идти там в метро, и ты видишь, что человек видит всего два варианта. И в этой ситуации один хороший, один плохой. И в этой ситуации один хороший, один плохой. И в этой ситуации один хороший, один плохой. Если и вы сейчас, слушая меня, говорите себе, ну да, а какие другие могут быть варианты, то извините, вы только что подтвердили, что у вас невротическое мышление. И понятно, что вы других вариантов вообще не видите. В этом вся суть, что в вашем мировосприятии Нету других вариантов в этих ситуациях неопределенности. И когда что-то происходит, например, вы также пытаетесь объяснить какую то причину, например, ой, я чем-то болен или это ничего страшного. То есть, как бы используйте примерно тот же принцип, просто немножко по-другому. И главное здесь, что вы по-другому воспринимать не можете и не умеете. Потому что вы, можно сказать, так всю жизнь воспринимаете. Просто ситуации неопределенности в вашей жизни со временем стало только больше. И вот вы накапливаете ситуации, у вас уровень тревожности повышается, вы начинаете все больше даже думать о негативных последствиях. То есть вы более тревожны, а значит, более эмоционально значимы для вас становятся эти негативные последствия. Например, в планах, что анализы точно будут плохие. И это дает еще большее беспокойство. И получается такой снежный кон. То есть из-за большого количества ситуаций неопределенности, того, как вы их специфично воспринимаете, Повышается ваша тревожность. И вы еще более специфично воспринимаете эти ситуации. И получается, что вы попадаете вот в такой вот замкнутый вот круг. Но проблема все равно заключается в очень, таких, в очень такой хорошей отдельной плоскости. Вот очень сложно среди многообразия вот этих методов и техник, среди многообразия того, что предлагается вам сегодня, что можно делать с этой проблемой, очень сложно найти вот те ключевые действия, которые это позволяют поменять. А ваша задача просто научиться менять свое восприятие к ситуациям неопределенности. Я много раз это повторяю, но, к сожалению, как только я говорю менять свое восприятие к ситуациям неопределенности, все, вы останавливаетесь, вы теряетесь, потому что у вас есть ваше восприятие, а нужно какое-то не ваше восприятие. И вот переход от, невашего, от вашего к невашему восприятию, он практически как еще один переход в пустоту. То есть, а какое должно быть восприятие? Я много раз рассказывал про технологию, которой, которую я применяю, которая помогла уже огромному количеству людей. Что мы делаем с планами? С планами мы ищем вариант от плохого до хорошего. Казалось бы, я много раз это повторял, но вы не можете сформулировать эти варианты. У вас не получается, вы видите только хорошие и плохие. И в этом-то вся суть, что вы зачастую самостоятельно не можете родить те варианты, которых внутри вас просто нет. Их надо туда приносить. Либо по совокупным причинам объяснять то, что, например, болит голова. Какие причины в сумме повлияли на то, что у меня сегодня утром болит голова? Что повлияло на это? И когда вы находите причину, вы начинаете естественно воспринимать переставая объяснять одной причиной то что болит голова. это тоже я много раз говорил, но просто это очень сложно понять в вашем текущем восприятии то есть вы как раз находитесь в своей проблеме, которая не дает вам эти вещи понять. вот человек у которых нет невротического мышления, вот ты ему это расскажешь, он в принципе уже сможет это сделать, потому что у него нет этих проблем и наоборот, чем меньше вы видите вариантов и совокупных причин, тем более глубокий у вас невроз, тем больше у вас проблем. И тем сложнее вам искать эти варианты, причины. Поэтому зачастую единственным решением здесь является обратиться к специалистам, которые будут вместе с вами эти ситуации разбирать. Но вы же все пытаетесь свое собственное мышление внутри своего собственного плохого там, невротического мышления из него сделать, так вот вывернуть его наизнанку и сделать из него не невротическое, а нормальное мышление. То есть из своего невротического мышления сделать нормальное. И вы как бы ставите перед собой зачастую очень сложные задачи. Поэтому не у всех у вас удается самостоятельно с этим справиться. А если и удается, то, к сожалению, это носит только временный эффект. Но в любом случае, само понимание, какая у вас проблема, это значит просто убрать все остальное. То есть все остальные вещи вас не интересуют. Вас должно интересовать только одно. Теперь запоминаю. Мне нужно поменять свое восприятие к ситуациям неопределенности, которые возникают в моей жизни. Мне нужно только это. Потому что только это и формирует ваше невротическое мышление. И только это отличает вас от нормального человека. Вас невротика от нормального человека отличает только то, как вы воспринимаете ситуации неопределенности. Поэтому начните это делать, И вы почувствуете эффект. Вы увидите, как все остальное проходит само собой. Симптомы, тревожность, налаживается сон, улучшается самочувствие. Поэтому главное понять самое главное. Самое главное, меняем восприятие в ситуациях неопределенности. Пишите свои вопросы, если остались. Спасибо. Пока.